Добрый день, подписчики, гости моей странички на ютубе. Хочу вам показать новую куколку. Она тепло одета. Сейчас мы ее разделим. У нее ротик открывается. Там десенький язычок. Куколка с функциями. Может пить из бутылочки. И пить. Дюжечка вязаная. У нее потом такой комплект еще одежды, ползуночки и кофточка-распашоночка. Вот такие ножички у нас симпатичные. Глазки из стекла у нее серого цвета, бровки прорисованные, реснички проклеенные. Есть у нас такие вот маленькие детские сережечки. Ручка в кулачке одна, вторая как обычно. что Попробуем попоить малышку. она уже напилась вот так вот вот такая вот девочка у нас в продаже поступила а сзади она выглядит вот так куколку можно купать плавать с ней в ванной только тереть губкой нельзя всего хорошего. Подписывайтесь на мой канал.